И здравствуйте дорогие друзья, с вами мистер Джост Сегодня я решила открыть новый проект под названием Бонусы И вы вместе со мной сможете построить целые города И сегодня я начну именно с ДПС а Многие хотят построить Итак, с чего начнем? Здесь 4 блока синей шерсти Вообще нам нужно будет белая шерсть, синяя Любые ступеньки, которые вам нравятся на вкус Песчаник или что, из чего у вас будет пол. Конечно же стекло и вот, у нас готово, да? Здесь 4. А, ставим белые блоки. Ну вот, в общем-то, вы можете сосчитать все сами. Отсюда, если считать отсюда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И отсюда же, если считать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Отсюда считать раз, два, три, 4, 5. И отсюда считать раз, два, три. И вот сюда. Итак. А, приступим всю нашу конструкцию надо закрыть белым цветом а, теперь а, здесь можно все закрыть все равно это не надо Для не знаю кому нравится можно сделать вот так ну, это, это если кому то просто вот, нравится вот так вот Кому вдруг так нравится делать? Я, в общем-то, оставлю здесь. То есть вот так вот все застраиваем. И, кстати, можно поставить окно. Но я не хочу. Я сделаю лучше боковые окна вот так. Так, вот вроде бы пока заготовка неплохая, но я вот здесь вот поставил бы еще окна для красоты. Просто вот так, мне кажется, будет лучше. Ну что ж, вот пока что что-то у нас есть. Давайте продолжим дальше. Итак, с чего мы начнем? Итак, я подумал, что еще можно сделать. И, в общем-то, давайте уже здесь почти что можно ничего не сделать. Только вот я подумаю над задним входом. Один, я смотрел много тоже бонусов, и э, я делаю похоже на одного человека, который тоже строил город, также всем показывал. Ну вот я на него почти пародию-то и делаю. Ну, не все, конечно, просто его ДПС мне нравится больше всего. Ну что ж, здесь мы закроем. Ой вот здесь как-то что ли Не знаю и вот так вот здесь будет такой вот ход ну вот это был я вот сделал как вот это как-то так теперь делаем так вот В общем-то, вот что-то у нас разбираюсь. Вот поставим на обратный. Я верну сложно. Потом придется поставить русификатор, к сожалению. Я думал, они пойдут нормально у меня. О, все, сейчас поставим настройки. Сложно, мирное, мирное, мирное. Все, готово. Все. Теперь можно вернуться на наш строй.